Здравствуйте! Вы смотрите программу «После новостей». Меня зовут Екатерина Кашутчик. И сегодня вместе с вами в этой студии мы будем говорить, конечно, про снег, который снова в феврале в Сибири почему-то превращается в стихийное бедствие, которое ставит колом весь город, дороги, тротуары, все покрыто снегом. И снова вопрос очистки этого снега, самый обсуждаемый в городе. Конечно, нам хотелось бы его обсудить именно с представителями мэрии, которые за эту очистку отвечают, но они почему-то упорно сегодня отказываются от комментариев по этой теме. Почему, догадываются зрители нашей сами, но у нас в студии появляются эксперты, с которыми мы будем говорить о том, что происходит. Егор Фролов, координатор Федерации автоводлицов России. Здравствуйте. И Роман Казаков, председатель координационного движения народный контроль в ЖКХ. Здравствуйте. Добрый вечер. То есть у вас немножко такие разные зоны ответственности, дороги, тротуары, люди, машины. Но начать я хочу именно с машин, потому угу. что все-таки снег на дорогах это не то, что неприятно, как на тротуаре, это, как показывает статистика, причина ДТП и чуть ли не каждого второго ДТП в Краснодаре за январь, по крайней мере. Да, совершенно верно. И причем, если мы посмотрим статистику прошлого года по ДТП, порядка 1300 аварий, ну именно официальных, не те, которые оформляются аварийными комиссарами, а те, которые с вызовом ГИБДД, с последствиями, то половина из этих ДТП именно были именно по причине ненадлежащего содержания дорог. И больше половины погибших, к сожалению, были это опять же по причине ненадлежащего содержания дорог. Мы сегодня видим эту ситуацию, хотя, если мы говорим про прошлый год, столько осадков не было, если уж говорить по сравнению у нас, наверное, в этом году, как в Новосибирске, там полностью все заваливает снегом, то в этом году мы прям видим, что если вы поедете там по любой улице с бетонным э, разделителем вы увидите лежачие бампера через каждые там, 150 метров. Это как раз говорит о том, что человек из-за э, вот этой каши уходил от столкновения естественно, вырезался в отбойник. Как должно быть в теории, по идее, мы же тоже понимаем, что если снег шел всю ночь и шел еще полдня, во время снегопада вроде бы как нельзя чистить, как тогда должна выглядеть работа городских служб, чтобы мы не видели такой аварийности и такой ситуации на дорогах? Ну, вот у нас как раз чиновники каждый раз говорят о гости именно соблюдения норм, о том, что якобы после обильного снегопада они могут чистить и в течение трех дней, ой, трех часов, которые они как раз не договаривают из этого госта, дороги должны быть чистые. То есть чиновники, зная ГОСТ о том, что в обильный снегопад можно не убирать, но не договаривают о том, что в течение трех часов они обязаны это все убрать. Так вот, если мы говорим о том, что ну, падает большое количество осадков, Прогнозы они узнают там, от МЧС за 2-3 дня. ГИБДД даже оповещает водителя о том, что пойдет мокрый снег, будет каша, потом похолодает, будет гололед. Пожалуйста, водители, соблюдайте режим, не выезжайте лишний раз на проезжую часть для того, чтобы не попасть в ДТП. Так вот, и дорожники могут... Начать убирать, не дожидаясь, когда закончится снегопад, а непосредственно, проходя эти улицы, часть снега-то они же все равно заберут. Они все равно уже будут в работе. А не сидеть вот так вот в грузовиках на улице 9 мая, постоянно наблюдая из окна, и ждать, когда закончится снег. А потом начать убирать этот снег. Буквально на прошлой неделе была ситуация, когда э, снегоперевалочная машина сломалась, и 10 грузовиков, которые половина из них стояли и коптили на одном месте, ждали, пока он отремонтируется. В итоге не отремонтировался. Они просто взяли и уехали. Да, КПД понятно, какой в этой да. ситуации. Роман, переходим к вам. Мы, понятно, говорим про аварии, там и смертельный исход бывает, но тротуары, пешеходные дорожки – это тоже часто травматизм. Очень часто, когда мы видим либо гололед, либо неубранные кучи снега, вот эта каша серого цвета, тоже люди получают травмы. Если это пешеходная дорожка, какая-то она магистральная в центре города, кто ее будет убирать? Дом, который здесь находится рядом, управляющая компания, или тоже город? Ну, если мы говорим про центр города, все тротуары – это муниципальная земля по центральным улицам, и, конечно, за них отвечает собственник, то есть администрация города. И понятно, что это тротуары первого класса. И это означает, что после снегопада, после начала снегопада в течение часа должны уже начать мероприятия для того, чтобы от снега эти самые тротуары избавить. К сожалению, сегодня мы этого не наблюдали, как и в прошлый раз, но тем не менее такие меры законом предусмотрены. Если мы говорим про внутридворовые территории, тротуары, которые находятся во дворе, это уже там тротуары другого класса. Класс тротуара определяется количеством людей, которые в течение часа по этому тротуару проходят. Там, там, соответственно, три часа дается для того, чтобы необходимые мероприятия начать. Единственный нюанс, который здесь, конечно, предусмотрен, у нас часто путают дорогу, которая идет вдоль многоквартирного дома, внутридворовый проезд и тротуар. Тротуар – это вот те самые дорожки, которые у нас либо там на прилегающей территории, либо там на детской площадке, либо вдоль дома, они каким-то образом обозначены. Это та часть общего имущества, которую управляющая компания должна убирать вне зависимости от того, что прописано в договоре управления, а если быть точным, то... Обязанность по уборке данной составляющей общего имущества точно в договоре управления должна быть закреплена. Если этого нет, значит договор не соответствует требованиям жилищного законодательства. При этом понятно, что вот эта каша, которая на дорогах у нас лежит, во многих дворах уже не первый день, наверное, не И первую неделю, неделю да. то здесь, конечно, необходимо понимать, что деньги на уборку вот этого снега необходимо также предусматривать в договоре. Обязанность по уборке этого снега должна быть в договоре закреплена. Средства на эту уборку должны быть в тарифе предусмотрены. Причем надо оговориться, что это не какие-то большие деньги. Это несколько десятков тысяч рублей на всю зиму для того, чтобы в экстренных случаях вот этот самый снег убрать. Ну а дальше, соответственно, спецтехника, подрядная организация приезжает и это все убирает. Это все возможно сделать в том случае... Автоматически управляющая компания это сделает, если деньги на это предусмотрены и в договоре эти работы прописаны. Если этого нет, но при этом есть, денеж, есть остаток денежных средств по жилищным услугам, невостребованный, мы можем принять решение о проведении таких работ на общем собрании собственников, либо если мы право принимать такие решения, передали Совету Дома, то Совет Дома может такое решение принять, чтобы не разводить длинную бюрократию и не тратить большое количество времени для того, чтобы управляющей компании были законные основания использовать этот остаток для уборки Снега во дворе. Здесь хотя бы у нас такая понятная схема, где взять денег, как это все провести. Когда смотришь на городскую уборку, вопрос достаточного финансирования сразу получается первым во внимании он всегда встает. Мы сегодня с коллегами посмотрели на опыт Москвы, который тоже в этом году завалило mm -hmm. снегом. Увидели там 60 тысяч человек, которые круглосуточно занимались уборкой без перерыва. Пересчитали это количество и людей, и 13,5 тысяч единиц техники на Красноярск. Получается, у нас должно быть что-то порядка тысячи. Сейчас 150 единиц техники, но, по-моему, у нас такого количества ну, нет. У нас, да, действительно такого нет. Мы единственное идеальное содержание дорог могли наблюдать только в 2019 году, когда в городе Красноярске шла универсиада, когда, даже используя реагент, ни один из жителей города Красноярска не сказал, что очень грязно, уберите его отсюда и все. Дело в том, что то, что у нас используют реагент вообще неправильный не по назначению. Убрали грубо говоря снег на леде нет, они заранее сыпят этот реагент на асфальт для того, чтобы потом новый снег пошел и якобы сам растаял. У нас о каком развитии того же общественного транспорта, мы можем говорить, да, когда выделенная полоса в первую очередь не чистится, а туда, наоборот, отваливается снег. Когда он, выделенная полоса, грубо говоря, не 4 метра, как должна быть, а полтора, и автобус едет не в полосе, а по полоске. Но это же вообще смешно, и, с одной стороны. А с другой стороны, когда у нас отчитывается, что у нас в нормативе содержание дорог 75%, именно соответствует нормативу, Видимо, не как-то не соотношают с теми предписаниями, которые делают ГИБДД администрации администрация города именно за ненадлежащее содержание дорог. Мы можем какую-то примерную цифру сказать по недостатку техники, финансирования? Если мы говорим, что у нас там порядка 500 mm -hmm. единиц техники уборочной есть, сколько нам надо для того, чтобы закрыть проблему, чтобы не было такой ситуации? Если даже это невыгодно, к примеру, приобретение дополнительной техники, ведь у нас же не каждый год такой обильный снегопад, то надо именно использовать опыт, который был на универсиаде. То есть непосредственно нанимать эту технику, заранее зная о том, что пойдет снегопад, заранее заключить короткие договора. Это очень легко и просто без всяких торгов произвести. Причем обслуживающая организация, она обязана выполнить свои обязательства, без разницы, какое количество техники будет у нас на дороге. Отладить логистику, ведь буквальный пример, да, когда погрузчик ждут 10 КАМАЗов, а где-то надо вывозить снег. Когда э, на Коплово, вот когда был пожар там, на складу, э, тоже стоит э, снегоуборщик. КамАЗ погруженный уехал на второй Брянской, всего лишь один КамАЗ, а этот погрузчик его стоит ждет. То есть у нас логистика, вообще такое ощущение никак не налажено. То есть больше даже не нехватка техники, сколько нехватка умения пользоваться. Умение пользоваться, умение расставлять логистику, ну и в таких экстренных случаях, то есть зная заранее прогноз погоды, нанимать дополнительную технику. Вот управляющие компании в этом плане немножко лучше умеют пользоваться, но, к сожалению, это тоже не, не позитивный пример, умеют пользоваться доверием. Население, я знаю, очень часто говорят, а это не наша территория, мы здесь не будем убирать, а это вообще городская земля. Как в этом случае людям понять, что ну где-то неправильно говорят, и все-таки именно конкретно этот пятачок должны почистить наши коммунальщики? Но есть земельный участок, который действительно наш. Um, — Управляющая компания действительно не вправе тратить наши с вами деньги на уборку чужой земли. Будь это земля соседнего дома, либо это муниципальная земля, или государственная. — Даже если кажется, что она вот она, за отмосткой сразу. — Ну, я часто этот пример привожу. У нас наш офис находится в, на первом этаже многоквартирного дома, и эти многоквартирные дома стоят колодцем. В этих многоквартирных домах разные управляющие компании, и одна управляющая компания приличная, другая не очень. Вот та, та управляющая компания, которая приличная, она половину тротуара чистит, которая на ее земле, а та управляющая компания, которая не очень, свою половину нет. В итоге для вас то это визуально один и тот же тротуар, но чисто юридически это два разных земельных участка. И, соответственно, вот идете вы в магазин все равно по этому тротуару, только половину тротуара вы проходите по чистому земельному участку, по, по чистому тротуару, а вторую половину вы уже, вы уже идете по снежному завалу. Поэтому, конечно, если управляющая компания потратит наши с вами деньги на уборку другого земельного участка чужого. В этом случае а, могут быть и меры прокурорского реагирования, и правоохранительные органы могут этим вопросом интересоваться. А, просто по той причине, что это незаконно. Нельзя наши деньги тратить на кого-то другого. А как это выяснить, где наш земельный участок? У нас есть Росреестр и есть публичная кадастровая карта. Там ограничены все земельные участки. Их можно в открытом доступе в сети интернет посмотреть. Второе. Можно направить в Департамент муниципального имущества земельных отношений запрос о том, чтобы нам предоставили или карту-выкопировку придомовой территории на наш дом. А также а, понять границы, где у нас наш земельный участок обозначен. И при, примерно вот в этих границах мы понимаем, что можем что-то требовать. При этом понятно, что, опять же, юридические вопросы хороши, но жить-то я хочу в любом случае в комфорте, половина а тротуара нет. мне не нравится. А, никто не запрещает в случае, если какая-то из управляющих компаний не выполняет свои обязанности, даже если вы не живете в этом доме, направить соответствующее обращение в надзорные органы, в ту же службу строительного надзора жилищного контроля Красноярского края, и сообщить, что имеет место нарушение требований жилищного законодательства. Даже не по поводу своей управляющей компании? Даже по поводу любого соседнего дома и даже дома, который находится на другом конце города относительно вашего. Если вы видите, что имеет место нарушение требований законодательства, вы надзорные органы об этом уведомляете, и в течение 30 дней они обязаны провести проверку и все необходимые меры принять. Сейчас они реагируют, естественно, существенно быстрее, особенно на такие обращения, но это всегда стимул. Управляющая компания не хочет платить лишний штраф и терять свои деньги из дохода. А отдельно обращу внимание о том, что штраф, который будет наложен на управляющую компанию, он выплачивается не из денег жителей. Этот штраф выплачивается из тех денежных средств, которые управляющая компания получает в качестве вознаграждения за свою работу, то есть те деньги, которые мы заплатили на содержание, эти деньги, которые мы заплатили на ремонт, идут на содержание и ремонт. А вот, а вот то, что касается текущих расходов управляющей компании, им самим уже придется ужиматься, меньше заработают. И когда это касается, опять же, соседних участков, можно можно жаловаться нам, можно использовать другой механизм, если управляющая компания нормальная, опять же, работать с самой компанией, чтобы она уже с другой управляющей организацией договаривалась, чтобы они кооперировали свои какие-то силы. Можно с соседним домом поговорить о том, что давайте вы в нашу управляющую компанию уйдете, потому что смотрите, какая хорошая. То есть механизмов, если мы хотим как, как комфортно жить, их достаточно. Важно просто не сидеть на месте, не высказывать свое недовольство где-то в интернете либо там на кухне, а просто свою энерги энергию, которая есть, приложить к конкретным созидательным делам. А с дорогами это работает, чтобы тоже mm. можно было куда-то mm. пожаловаться и эффективно решить вопрос? Да, действительно. И Роман правильно отмечает с точки зрения того, что в прошлом году, во время ковида, когда все сидели дома, возросло количество ДТП во дворах именно по причине также опять ненадлежащего содержания дворов. Если раньше как-то прокуратура к ГИБДД относилась, когда ГИБДД выносила предписание там, за ямы, за отсутствие дорожно-знаковой информации на въезде во, во двор, то сейчас после того, как увеличилась, пошла большая вспышка ДТП во дворах, причем там с печальными исходами, Прокуратура стала больше поддерживать ГИБДД, и это еще один из механизмов а, также воздействовать на ту же управляющую компанию в своем дворе, а, ведь... Когда водитель едет, и стоят, ну, прям плотно припаркованные автомобили, выбегает из под них ребенок, ну, просто невозможно в этой каше остановиться. Да и плюс, когда большая колья, автомобиль бросает со стороны в сторону, может бросить как на тротуар, а может бросить как на соседнюю машину. И это также пострадавшие? В также кстати. опять пострадавший. В завершении давайте выставим ту оценку, которая сейчас есть у вас по ситуации в Красноярске со снегом, чтобы мы понимали, какой месседж мы сейчас отправляем в сторону мэрии и с какой позиции стартуем мы сегодня. Коротко, последняя оценка эффективности уборки снега на сегодня. Ну, в первую очередь, эффективность э, показала, что отсутствует логистика, отсутствует принятие экстренных мер по на, наниманию. Э, Троечка? Э, ну, я бы, наверное, да, на, из пяти на троечку бы отметил, хотя вот буквально завтра э, в утренних передачах будем говорить о нашем проекте «Сравни города». Там как раз я расскажу и про Новосибирск. И покажем, между прочим, покажем, тоже да. эти видео. Роман, ваша оценка? Отдельным управляющим компаниям можно поставить только двойку и ничего другого, в том числе и крупным управляющим компаниям, потому что они даже то, что они обязаны делать, не выполняют. Но есть и приличные организации, в домах, которые они обслуживают, жить приятно, и таким управляющим компаниям… Их не надо подгонять самое важное, и таким управляющим компаниям можно поставить только самую высшую оценку, потому что они молодцы. Хорошо, что у нас есть и те, и другие. Я могу, наверное, уже свою оценку транслировать по отношению к этой проблеме. Мне очень жаль, что когда мы говорим о теме, которая волнует весь город, которая касается всех, и пешеходов, и автовладельцев, говорим об эффективности, мы разговариваем с теми людьми, которые занимаются проблемой на общественных началах, которые занимаются потому, что так чувствуют и общаются с жильцами. А люди, которые работают над этой проблемой, получают за них деньги, не всегда хотят о ней говорить. Поэтому будем надеяться, что это изменится, и оценочки наши подрастут в Спасибо вам за этот эфир программы «После новостей».